В Брюсселе завершился экстренный саммит лидеров стран НАТО. Для Украины его итоги можно назвать неутешительными. Представители Альянса не предложили Киеву ничего, кроме ограниченной военной помощи. Даже по вопросу санкций против России, страны Запада не могут прийти к общему знаменателю. Их единство проявляется только в одном – в стремлении затянуть военное действие на территории Украины. Как и стоило ожидать, никакого решения о вводе миротворческих сил НАТО на Украину, что предлагала устроить Польша, принято не было. Оставили без внимания и мольбы украинской стороны о предоставлении 1% комплексов ПВО и танков Киеву из-за опасений прямого столкновения России и НАТО. Ведь ввод польских солдат на запад Украины грозит перерастанием конфликта уже на территорию самой Польши. Ее члены НАТО обязаны защитить если хватит сил и политической воли. Хоть контингент войск США в Европе превысил 100 тысяч, они размазаны по 27 странам, и на востоке находятся считанные тысячи солдат США, обеспечивающие лишь символическое прикрытие Польши, Румынии и Прибалтики. В Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии анонсировали усиление местных войск 40 тысяч солдат. Брюссель признал, что проблем для экономик США и Европы из-за санкционной войны будет все больше. Рассматривать заявку Украины на вступление в НАТО тоже никто не торопится. Все, что удалось за последнее время получить украинской стороне – это старые советские комплексы ОСА, которые по воле случая были обнаружены в закромах Америки. Продолжаются поставки и ЗРК, хотя многие страны, вроде Канады, уже открыто заявляют, что их запасы истощены. Апогеем цинизма стало заявление Байдена о том, что Украина должна самостоятельно принять решение о возможных территориальных уступках ради достижения компромисса с Российской Федерацией. Очевидно, речь идет о Крыме и Донбассе, которые Зеленский продолжает называть неотъемлемой частью своей страны. Обсуждать будущий статус этих регионов в Киеве на отрез отказываются. Но для Вашингтона здесь уже нет красных линий. Американцы допускают и даже публично рассматривают вариант, при котором Украина потеряет часть своих территорий. В общем, саммит наглядно показал эрозию института НАТО, который в условиях сильнейшего кризиса за свою историю не способен даже выработать внятную стратегию, как на него реагировать.